тебя было за детство все считают что я вечно кислая хожу да и как тут улыбаться если нельзя ходить и кричать слово пизда всем подряд любишь аниме и тебе нравится Блич? тогда добро пожаловать в лучшую игру по мотивам аниме сериала в игре вам предстоит примерить на себя роль борца со злом пустыми душами и демонами это онлайн rpg точно не оставит вас равнодушными и обязательно понравится переходи по ссылке в описании регистрируйся уничтожай пустых и покоряй мир снегами Гаси да! Если не будешь есть мои шоколадки, брошу тебя на пол, чечелы! Будешь? Тогда у меня нет выбора. Пожалуйста, на тебя в полицию. Не угрожай мне! Это ты мне угрожаешь. Не существует в виде заряженных частиц с воспоминаниями личностью человека. Это должны быть видимы. Точно, частоты. Как ожидалось, сарайчик гений. Простите, слишком долго притворялась лёгкость. Привычка. Верни мой ящик для пожертвований. А? О чём ты? А? О чём ты? О чём ты? Говоришь? Брат, приди себе. А Карри? Эй, к себе пришёл! Почему блаженство не действует? Не может быть! Из-за того, что господин не религиозен? Потому что он такой завзятый реалист? А? Бог! Это просто электромагнитные волны и атомы. Позволь и мне представиться. Я Кусакай мне 20. Хобби водить байка любимое занятие. Веселиться с миленькими девочками. И да, так и думала, у тебя отменная жопа. Вот только что теперь с комнатой будем делать. Лене. Вот а а ты скотина! Понятно, почему ты такой мелкий бог! Дурак, дурак! Господин, позвольте Молодец, мне остаться! Я буду верно служить вам. Ассистент, отправьте сообщение на мой телефон. С каких пор я твой ассистент? Я номера твоего не, не знаю. Какой никчемный ассистент. Это презентация нашего класса. Станция, изысканная едой Моэгасаки? Салан изменился. Было решено не просто презентовать еду, но и сделать её съедобной.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 Если я отсюда сбегу, победа будет за мной. Техника скрытого листа. Боевая техника шипы-ниндзя. Вау, настоящий, настоящий шипы-ниндзя. твою мать, я их вокруг себя раскидал. Но ты и дебил. Меня. Я сказала, забудем. Расслабься, Игинас! Я понимаю твои чувства, но если ты ее её захуесосишь, то она тебе мозги вышибет.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 я замочил их с медом и сахаром. А ну извинись перед моими бананами. Они идеальные, безупречные, такие какие есть. Бананы идеальные. если ты так о них беспокоишься, тебе следует прятать их где-нибудь подальше. Что? Глупый Ты что делаешь? Учитель. А у тебя неплохо получается противостоять моим силам. А если еще увеличить гравитацию?